Люблю жизнь Воздухом дыша Воздух свежий чист Мысли не спеша Жизнь моя одна Я впущу в нее Все, что даст полна кто не достает Моя жизнь неприступный дом Моя жизнь тихий лабиринт, Жизнь моя как бокал с вином Как картина, где спуск лавин Моя жизнь двери на замке На ключи положил на вин в уголке под дорожкой найти тут их Я впущу людей, что хотят ко мне Тех, что станут здесь счастливее вдвойне Что не подведут тех, что как стена Тех, кому я рад будут до темна Смех пущу в нее неземные сны Перезвон ручьев, яркий свет луны Солнечные дни, ночи до зари Всю я жизнь свою сложу стопочкой внутри Моя жизнь — преступный дом Моя жизнь — тихий лабирин Жизнь моя как бокал сынок. как картина, где спуск ловит моя жизнь двери на замке, на ключи положил на вид, каждый сможет в уголке под дорожкой найти тут и.